Я Че! очку и и и это Не yep, в Nghĩa em cành Cho em cành Oh they do. Я не я я не yeah, Девка, yep, девка. Yep. Не ебко, где? Не... Все. Все. Two. Do you good? Hmm. Да, yeah, okay. И Я понял. Ты Чем? Я Чем сделал? Сейчас я в камеру. Yeah you Hãy subscribe cho kênh video hấp dẫn